Всем привет! В этом видео мы пройдем регистрацию на криптобирже BitMEX и подключим ее к торгово-аналитической платформе Atas Crypto. BitMEX это криптовалютная биржа, которая позволяет вести торговлю с высоким кредитным плечом. Для регистрации счета переходим на сайт bitmex.com Ссылку вы найдете в описании к данному видео. Здесь нажимаем регистрация и вводим данные электронной почты, пароль, выбираем страну. Заполняем поле «Имя и фамилия», соглашаемся с условиями использования и нажимаем кнопку «Регистрация». И теперь необходимо зайти на электронную почту и открыть письмо от BitMEX. В случае, если письмо не пришло, проверьте папку «Спам». В письме нажимаем «Верифицировать мой адрес электронной почты» и регистрация в системе Bitmax успешно завершена. Теперь необходимо создать API-ключ для создания подключения в АТА скрипта. Нажимаем на вкладку API, слева выбираем «Управление ключами API», вписываем любое название ключа и в дальнейшем оно будет отображаться в панели управления API ключами. В поле CIDR можно ввести IP-адрес, с которого будет осуществляться доступ к ключу. Если оставить это поле пустым, то доступ будет разрешен для любых IP-адресов. Здесь выбираем тип основных прав доступа, нажимаем «Создать ключ API». Ключ успешно создан и теперь нужно сохранить на компьютере данные полей ID и секретный ключ. Они понадобятся нам для создания подключений в платформе ATAS В главном окне программы заходим в настройки, выбираем вкладку подключения торговли и котировок, в левом нижнем углу нажимаем добавить и в списке выбираем BitMEX. Нажимаем далее, в строку API Key вводим данные ID, в строку Secret Key вводим данные секретного ключа. Теперь в этой строке выбираем источник цены. BitMEX использует уникальную систему образования цены, чтобы исключить случайное исполнение стоп заявок при повышенной волатильности. Подробнее вы можете узнать об этом, перейдя по ссылке в описании. Также нам необходимо выбрать сервер. Для торговли на реальном счету вам нужно выбрать Live, для торговли на тестовом счету вам нужно выбрать тип сервера Test. Обратите внимание на то, что для серверов Live и Test вам необходимо подключить разные API-ключи. Только что мы сформировали API-ключи для торговли на реальном счету. Но если вы хотите торговать на тестовом счету, вам нужно перейти по ссылке в описании и зарегистрировать новые API-ключи, после чего создать новое подключение. Нажимаем кнопку «Подключиться» и теперь мы можем торговать на счету BitMEX в скрипта. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До встречи в следующих видео!